Доброго времени суток, дорогие подписчики, я хочу вам представить легендарного человека, писатель, психолог и человек планетарного масштаба, человек, который повлиял не, не на одну жизнь положительно, Анатолий Некрасов. Добрый день. Здравствуйте. Мы вот 10 дней проходили тренинг «Поток жизни» и с первого дня мы начали почему-то с вопроса о лжи. С чем это связано? Потому что, я так понимаю, это был нестандартный, ну, то есть это, это не каждый раз этот тренинг начинается, и мы практически два дня мы потратили на то, чтобы разобраться, что такое ложь, и как она влияет на страну, на человека, на взаимоотношения. Почему именно с этого вопроса? У меня каждый тренинг, он особый и начинается особо. Но вот в данном случае эта тема мной была не запланирована. А я даже, приехав сюда, не думал, что начну с этой темы. Это буквально родилось в первый день общения, когда я увидел… Когда я столкнулся с действительностью казахской, увидел, как много здесь произошло таких изменений, которые меня вообще, честно говоря, расстроили. Три года я не был здесь, угу. и, получается, я приехал, вы извините, но я приехал в электронный концлагерь. Я именно так это воспринял по образцу китайскому, вот, и я подумал, что нам нужно выходить из этой ситуации. Я ценю, люблю Казахстан, уважаю его и не хочу, чтобы он был моделью китайского подхода. Это да. вот Вы про ограничения, про QR-коды вот эти, да? Да. Про то, что творится в школах, то, что в масках Казахстане. Да-да-да. То есть это… У нас в России тоже есть определенные ограничения, но то, что я увидел здесь, это меня сильно расстроило. И я понял, что… Главной причиной того, что люди смогли допустить такую ситуацию, это их наличие внутренней лжи. Угу. Ложь ⁇ это такая энергия, которая разрушает очень много всего. Она разрушает здоровье, разрушает семью, разрушает жизнь в целом, разрушает общество. И вот я решил, что мы начнем с лжи. Ну на самом деле очень много вопросов поднялось с этим, да, на самом тренинге. И многих это очень сильно затронуло и выбило вообще из колеи. И я, я не знаю, мне показалось, что аудитория была в тот момент очень тяжелая, да? Есть... Ну, во-первых, люди совершенно не были готовы к такому, к такой постановке вопроса. Ложь, да и что, я честный. Мы честные, ну ты помнишь, как первые говорили. Да я вообще честная, как стеклышко. И только когда начали погружаться в эти аналы лжи, вот здесь все и понеслось. Вот здесь и открылись такие глубины. Оказывается, у каждого этой лжи очень много, а ложь, эта энергия, она накапливается, и она со временем переходит в какую-то грань, и уже идет разрушение. Разрушение человека и общества. И вот чтобы э, снять эту энергию лжи, разрушающую, снизить порог, угу. вот для этого и я решил провести такой очистительный момент. А вот люди, которые участвовали в тренинге, они как-то повлияют да, вот на страну и на общество? Обязательно, вот тем, что... обязательно. Здесь же присутствовало, практически присутствовали люди практически со всего Казахстана, uh -huh. со всех регионов. И поэтому каждый человек, по сути, несет свой регион, представляет. И поэтому это… Свои какие-то там отношения, свои традиции. И поэтому меняя… здесь меняя что-то в себе, mm -hmm. они с, тем самым меняют и свое пространство. В результате в, таком массовом, в такой массовой работе с ложью вот, мы многое что убрали из энергии лжи в Казахстане в целом. Мы градус лжи снизили таким образом? Очень сильно снизились, очень снизили. Угу. А какой градус должен быть? Потому что, я так понимаю, вы немножко предсказали события в Украине как-то. И вот сейчас аналогичная эта ситуация? Мы уже сильно близко, или мы еще есть какой-то у нас люфт? В свое время я глубоко исследовал тему лжи, в странах, к чему это приводит, какие последствия могут возникнуть. И я в, еще в 2012 году, я много ездил по Украине и говорил, что там градус лжи сильно нарастает, и он может привести к серьезным последствиям для Украины, в том числе вплоть до распада территории. Uh -huh. вот. Но ну, мне не верили это, ну, Что это за В то время ну, Далеко это все еще было Какой распад самостейная Украина Да uh -huh. вы что uh -huh. вот. Но события 2014 года И последующие показали Что это действительно так То есть градус оказался опасным И произошло вот То что произошло Украина потеряла Крым Украина потеряла часть восточных территорий. И <связывая> э, после этого э, градус упал. Угу. Вот. И сейчас Украина уже находится вне опасной зоны э, вот этого энергии лжи. А Казахстан стал приближаться к этой опасной зоне. Мы сильно близко подошли, да, уже? Ну, в общем-то, да. Но я — Думаю, что вся наша работа, вот потом наша поездка вчера, поездка вчерым, вчера. Угу. вот, она тоже сыграла определенную роль, и мы таким образом снизили градус, снизили градус. Ну а главное — это те люди, которые вот здесь находились, они, они снизили градус у себя, снизили градус, по сути, в своих семьях, в своих родах. И, таким образом, общий градус упал. Uh -huh. Еще вопрос такой, знаете, о традициях. Мы очень много разбирали традиции, те, которые нужно, которые, вот, которые актуальны сегодня в современном мире, и традиции, которые, они как атовизм, остались вот из прошлого. Вот как разобраться, какие традиции нужно соблюдать, и а какие нужно ну, оставить? Да? То есть мудрость все равно же есть какая-то в традициях. Без сомнения. Традиции... Вещь нужная, необходимая, она помогает поколениям передавать друг другу поколениям, передавать друг другу все наработки, опыт, знания — это необходимо. Но сейчас время такое, динамика очень большая, что многие традиции не успевают меняться, и уже часто не соответствуют э, времени. Угу. И поэтому сейчас надо очень аккуратно относиться к традициям и э, применять их с оглядкой. А с какой оглядкой? Надо исходить из того, э, насколько увеличивается счастье от применения той или иной традиции. Это субъективное счастье, да? Ну в смысле… А, счастье человека, счастья семьи, счастье рода, вот. вот показатели основные. Ну, к примеру, человек женится, по традиции он должен пригласить на свадьбу ну, всех, всех, всех пригласить на свадьбу всех. И традиция эта вековая, но за этой традицией, по сути, стоит просто показуха. Mm -hmm. И многие тянутся, пытаются соответствовать этой традиции, вытягиваются и часто надрываются. И уже радости нет. Берут кредиты, залазят долги. И так далее. Какая, какое же здесь счастье, какая здесь радость? Это часть тоже той лжи, которая, да, да говорила. Да. Поэтому надо сейчас все соизмерять. Соответствует ли эта традиция развитию личности? То, что далеко не всегда количество приглашенных, там, 1500 человек, это еще не гарантирует что семья будет счастлива, согласитесь? Да, да, мы это наблюдаем каждый день. Да. Поэтому надо вот подходить все таки разумно к этому. Угу. Вот Вы, вот книгой «Материнская любовь», Вы повлияли, наверное, уже на миллионы людей, да? Я думаю, что из, она переведена, наверное, на несколько языков уже. И откуда столько совпадений? Вот... Потому что ее, когда читаешь, ты можно прям вот кейсами, прям всеми выбирать из, из своей памяти, и пони, ты, есть понимание, чем это все заканчивается потом. Откуда вот, вот эти знания вы берете? В вашей книге читается очень легко, в них очень мало терминологии. Да? Это Ты читаешь, как будто, как будто так разговариваешь. Я не знаю, она прям заходит, ложится в сердце, и многие плачут, когда читают. От, откуда так, такая чувствительность э, общества, что ли? Я не знаю, как вы это считываете все. Ну, во-первых, по поводу слез. Когда плачет, еще не значит, что дошло. Вы... Дошло. Многие поплакали и убрали. И Но, тем не менее, действительно, когда добирает за живое, то то это доходит. Так вот, откуда? Самый лучший учитель — это жизнь. Я наблюдаю за жизнью и стараюсь в каждой ситуации найти самую большую глубину. Угу. Всегда дойти до, до истины. Что же, что же явилось причиной того-то или события? И вот Пока не докопаюсь до сути, не останавливаюсь. Есть такое выражение, истина там, где ты доходишь до самого зерна, дальше уже некуда. Вот это вот. Угу. И вот когда доходишь до этого зерна, где дальше уже некуда, тогда все раскрывается, все становится понятным. Вот я постарался в, в этой книге, ну не только в этой, но в этой, в первую очередь, дойти до самой большой глубины. И поэтому она такая действенная. Почему еще она действенна? Потому что все примеры из жизни, в том числе из моей жизни, я начинал именно с этого, угу. с себя себя вот. стал наблюдать, изучать, потом стал обобщать, еще глубже изучать. И вот в конце концов сложилась такая картина. Но она реалистичная, аж до, до мурашиков по коже? Ну да. По сути, в этой книге отражена жизнь семьи, нашей эпохи, нашей эпохи. Мы пришли к тому, что э, детей поставили на первое место, в результате мы имеем огромное количество проблем. Это вот тоже, кстати, тоже ложь и тоже, тоже традиции. Угу. Что дети главные? Да. А вот э... Когда произошел вот этот переломный момент с женщинами, да, когда вот такая латентная агрессия или как-то какие-то претензии стали? Кто первый начал? Или это как яйцо и курица? Действительно, трудно определить, когда все началось. Но, мне кажется, 16-17 век в семьях легче относились к детям. Возможно, детей было много, и как-то ну, особо не ценились они. Одним больше, другим меньше. Бог дал, Бог взял, понимаешь? Угу. Вот по этому принципу. Потом, когда детей ста, становилось все меньше и меньше, ценность их стала возрастать, стали в общем, придумывать разные вещи, которые позволяют детей обожествлять, детей ставить на первое место. Родители стали на детей молиться. В общем, здесь уже, вот, мне кажется, из-за того, что уменьшилось количество детей. Это один момент. Второй, наверное, что отношения мужчины и женщины стали не соответствовать истинным значениям отношений. Истинные отношения мужчины и женщины — это когда они работают на сотрудничество, на сотворчество. А в XX веке стала больше эксплуатация. То есть ценность мужчин упала в XX веке. Несмотря на то, что их стало меньше, женщины поднялись на свои, на свои рубежи, они стали главными в жизни, и вот отсюда пошло, пошло разворачивание другой картины. В то время, когда она вышла, это для меня, я так почувствовал, да? это была революционная книга, это были революционные идеи, то есть про это тогда никто не говорил. Сегодня про это говорят практически каждый психолог, что сепарация детей от родителей, особенно от матери, должна происходить там в возрасте 12-16 лет. Сейчас вы продвигаете очень сильно, ну, во всяком случае, свежее такое, как бы детище – это «Новая правда об отцах» книга, я ссылку оставлю в описании, там внутри то, что вы можете купить. Но это же тоже революция теперь, да, когда в, теперь отношение к мужчине совершенно иное. Оказывается, мужчина должен все-таки иметь какое-то, ну, он имеет сильное влияние на самих женщин и, и… на детей. И на детей, да. На детей, на дочерей, потом они рожают, и, то есть, и это вот по кругу все идет. Как оборвать, вот, прекратить вот этот круг страданий, в который мы попали как-то вот… Сами, осознанно, неосознанно. Не... Чем это прерывается все? Ну вот то, что сейчас уже книга «Материнская любовь» пошла и пошла хорошо, и действительно э, нет мастера, который бы не говорил об избыточном материнском чувстве и его вредности, э, это хорошо. Вот. Но это часть только, часть. Uh -huh. Вторая часть — это было вот как раз то, что ты упомянул, «Новая правда об отцах». Я давно планировал эту книгу, но вот ее только в этом году я сделал, причем сделал в необычном виде. — Видеоформат? — Видеоформате, видеокнигу такую. И вот сейчас это комплект, комплект «Материнская любовь» и Новая правда об отцах, они как раз вот и закрывают оба этих вопроса. И в этом случае, если кто-то решил убрать из своей жизни проблему, вот эту самую большую, можно сказать, проблему незрелости, незрелости мужчин, незрелости женщин, то что все mm -hmm. отсюда же идет. Вот, то вот эти две вещи, они позволяют это сделать наиболее легко и быстро. Но эти... Материнская любовь тоже пошла вначале не так, не так активно. Она даже э, на старте ее не хотели издавать. Сказали это кощунство, как это так? Материнская любовь святая, вы на нее так замахнулись. Но со временем э, она прошла стадию, такую… Э, сопротивление. Сопротивление. Сначала этого быть не может» — знаешь, три да. стадии познания Истины. «Этого быть не может», потом «в этом что-то есть», а сейчас кто же этого не знает. Так вот, она пошла. От… про отцов, тема про тоже сначала уперлась э, тоже в стену как так э, а ведь там там стали добы уже женщины потому что оказывается э, не женщина приводит детей в, в жизнь, жизнь а мужчина э, это вызвало серьезное напряжение но сейчас уже вот в этом году, сколько идет эта книга, все больше и больше людей смотрят, и они понимают, что это действительно так. И поэтому, я думаю, мы сможем переломить и эту ситуацию. По-другому нельзя. Ну, общество уже не справляется с той ложью, с той, с теми энергиями разрушения, которые происходят в семье над личностью. Над личностью мальчиков, над личностью девочек. И поэтому надо срочно этим заниматься. Но вы же этими двумя книгами, поставив их в противовес, вы, как бы, раскачиваете мая маятник между женщинами и мужчинами. И там, ну, это же конфликт, прям серьезный. То есть сначала, когда я читал Материнскую любовь, я думаю, вот кто не, виноват в, моём, там, в моих проблемах. Я думал, у меня было прям такое негодование в сторону женщин. Потом теперь читаем. Книгу об отцах, оказывается, это я виноват, да? то есть, ну, мужчины в целом, что мы там не так относились, не, не так были заботливы, и оказалось, что функция отца, на совершен, совершенно иная, чем мы все думали. И, и, и это, ну, серьезное возникает между, ну, идеологическое, мне кажется, ну, как понятийное напряжение между ними. Как это совместить, чтобы было безболезненно теперь? Не трагетизирует. Mm -hmm. потому что… На самом деле это все просто трагедия здесь в другом, в незнании. А знания как раз эти книги и дают. Одна и вторая дают знания, которые позволяют верно занять позицию относительно матерей при избыточном материнском чувстве, и относительно отцов. Потому что, по сути, это все очень естественно и просто. Отцы как и женщины, обязательно занимают равную роль в воспитании, в приходе и воспитании детей. Угу. В природе все очень гармонично, и исходим из этого, не может такого быть, что одна часть как-то давлеет на другим. Вот поэтому я исходил из этого. Наоборот, здесь все выравнивается. Уравновеситься должно все уравновесится. И со временем даже женщины, которые жестко приняли эту книгу, видеокнигу «Новая правда об отцах», они через некоторое время согласились, и я этому получил много подтверждений. Здорово. Угу. Вот ваш тренинг «Поток жизни» и вот книга «На волне потока жизни», он... Пройдя его, я понимаю, что у каждого возраста есть определенные задачи. И если человек их как-то не проходит, то случается, как-то его жизнь как-то корректирует. Можете вот ну, как-то коротко о каждом этапе и от начала и до конца, чтобы было понимание? Меня удивило, что есть там вторая зрелость, третья зрелость, и это мы идем ну, вот каким-то... К такой продолжительности жизни прям очень сильно большой. На самом деле все очень естественно. Человек жил долго когда-то, и этому есть подтверждения исторические. В последние годы он сбавил mm -hmm. обороты. Но сейчас все больше и больше происходит осознание. Люди расширяют сознание, люди начинают э, заниматься собой и снова возвращаются к тому, что человек может жить долго. Э, я к этому нашел подкрепление, э, биологическое подкрепление, что э, этой наукой доказано, что биологический возраст человека вполне э, нормальный, это 160 лет, это нормальный. Mm -hmm. Вот, еще Академик Павлов доказательства такие предоставил вот. в 30-х годах прошлого века. Как возможно создать вот этот поток жизни, про который Вы говорите? И вот мы 10 дней мы шли к этому потоку, создавали. Вот есть люди, которые молодые, они вот проходят тренинг, да? есть, которые уже в возрасте проходят, есть, которые в среднего возраста Вот, а если мы не успели, вот, то есть мы какой-то там прожили неправильно, да? Что нужно сделать для того, чтобы изменить там что-то сзади, и, для то, и чтобы будущее было откр более открыто и легко достигать тех целей и задач, которые ну, нужны? Во-первых, нужно знать, что есть определенные этапы в жизни. Вот, большая часть людей не знает о том, что есть определенные этапы и не задумываются об этом. И куролесят, потом с героизмом убирается из этого всего. А все на самом деле в жизни очень естественно. Как дерево растет, у него есть определенные законы роста. Угу. То же самое в жизни. Человек растет, и в его э, жизни происходят те события, которые должны происходить. Когда эти события, которые должны происходить, происходят он растет дальше и растет естественно. Когда же э, человек нарушает вот эти этапы жизни, начинает мудрить, начинает придумывать, то здесь происходит сбой и с, с определенными последующими проблемами, вплоть до ухода из жизни. Ну, к примеру, известно, что в возрасте 39-42 года очень многие уходят из жизни. Очень да. много. Это по знаменитости можно проследить. Но это не столько, как говорится, статистика, ее нет статистики <связывая> такой, есть просто на слуху. А вот в возрасте, например, 59-62 года есть статистика. Здесь уже наш <связывая> добропорядочный пенсионный фонд отслеживает, <связывая> и поэтому здесь есть статистика, и она говорит о том, что в этом возрасте уходит из жизни 60% населения. Да пол, больше половины – это ну. Ага. Да. Вот. И люди не задумываются об этом. На, на их глазах происходит мощнейший отсев человечества, а люди не, не задумываются, почему это происходит. Ну, ссылаются на то, что э, много работал, там, в общем, да. экология и так далее, и так далее. Но это, это не главные причины. Главная причина заключается в том, что вот в эти возраста, 40 лет и 60 лет, есть определенные задачи, которые нужно решить к, этому, к этим периодам. Угу. Если человек не решает, то, соответственно, с ним происходит все то, что происходит. А можно коротко, в 40 лет что должно произойти, чтобы человек ушел или не произойти? Вот что нужно сделать, чтобы не уйти? Сдать экзамен. Какой? 40 лет. Что в это время происходит? Это происходит переход на новый этап жизни. Но чтобы новый этап жизни состоялся, нужно закрыть предыдущий, предыдущий этап. Многие не понимают этого. И после 30 там начинаются у них некоторые трудности, кто-то там разводится, кто-то там э, теряет там, бизнес, еще какие-то события происходят, болезни э, возникают, но он не задумывается, что это просто знаки, сигнализирующие о том, что пришло время подготовки к экзамену. Угу. Не готовятся и уходят. Вот. То же самое в 60 лет. Поэтому снова возвращаюсь, я хочу сказать, что главное это знать, знать эти этапы, угу. знать, что они несут, какие задачи. Эти задачи решить, выполнить. И все, дальше ты этот экзамен легко сдаешь. И вперед! 60 лет 60 процентов населения уходит это получается ну, эти все люди они просто не готовы были или они не готовы идти дальше они не выполнили те задачи которые э, нужно было решить до этого возраста <связь> А, а дальше экзамены какие-то есть? Вот 60 лет, это последний или еще сколько их существует общих экзаменов? А, дальше на каждом этапе жизни а, тоже существуют экзамены. Вот первый а, такой серьезный экзамен это в возрасте 40 лет, угу. дальше в возрасте 60 лет, дальше в возрасте 85 лет. Вот, поэтому. Очень много уходит именно вот тоже, кто прошел вот 60, 65. достиг 85, но дальше не, двигается, не продвинется, и он уходит. Ну, меньше статистика имеется, но ну, мы как-то да, даже дальше не смотрим, но следующий экзамен – это в возрасте 120 лет. И обратите внимание, здесь… На каждом этапе, если решены задачи, то ты легко переходишь в следующий этап. Легко. Uh -huh. То есть тебя ни, ничто не тормозит. Ты проходишь и идешь дальше. Ты даже не замечаешь этого э возраста. Да, этого возраста и тех задач ты просто проходишь и идешь по жизни, набирая обороты. Вот в таком положении нужно жить, и вот поток жизни, который создан, он как раз и рассчитан на то, чтобы человека подготовить к легкому переходу с этапа на этап, даже не замечая этого. Почему сейчас приходится тренинг проводить, обучать людей? Потому что это новое дело. У людей в сознании еще это не, не выстроилось. Ведь и внимание Для многих было откровением вот эти вот этапы жизни и так далее. Вот. Но если это в голове уже выстроено, вот молодежь, угу. э, у нас на э, тренинге есть молодежь, которая прикоснулась к этим знаниям в возрасте 25 лет, э, до 30, им дальше легко будет. Вот я позавидовал немного, если честно, потому да. что те этапы, которые я проходил, я смотрю, они идут прям шаг в шаг, да? И то, что я, допустим, с прошлого этапа, с предыдущего не прошел, приходилось потом бежать так, как ты никогда до этого не бегал. И я прям позавидовал, этим, вот, кто помоложе, что они знают, что делать, во всяком случае. Ну, завидовать можно э, не завидовать, потому что у нас есть опыт, как не надо делать. <с>, что нас обогащает. Но сейчас вот эта, эта система, это тоже наблюдение за жизнью, вот как и с материнской любовью, как и с отцовской, с отцовской любовью. И здесь тоже это все в жизни есть. Это мной не придуманное, это естественные природные этапы жизни – их нужно просто было увидеть, вот я увидел, их опробовал, работает. И вот уже более 20 лет э, они помогают людям выстраивать свою жизнь. Это тренингу 20 лет уже? Да. Я думал, он новый, если честно. Он постоянно новый. А вот эти этапы, они все расписаны в книге «На волне потока жизни»? Да. Какие задачи нужны? Да, да. Я специально написал книгу, где очень подробно, ничего не скрывая, все расписал, хочешь пройди сам самостоятельно эти этапы жизни, и ты уже будешь на коне, и ты уже не попадешь в ловушку вот этих экзаменов. Ты легко их сдашь. Вот. Ну, не все, не все настолько э, открыто все воспринимают, некоторые ленятся. Это из-за лени мы все-таки это, это не делаем, да? Или потому что я так понимаю, ты или живешь, или ты или делаешь и живешь, либо не делаешь и не живешь. Почему людей не мотивируют это? А, ты знаешь, э, ты много занимаешься вот, э, развитием личности угу. и, наверное, понимаешь, что главная проблема в том, что Люди имеют высокое самомнение. Высокое самомнение, они все знают, они знайки. Угу. И вот это вот состояние знайки, их... Это состояние знайки, их приводит к тому, что они упускают очень серьезные вещи. Это гордыня, я так понимаю. Да, да. да. Знаю, я знаю же это все, я все знаю. А ведь важно не просто знать, надо это изучить, применить, вот тогда ты знаешь. И дальше уже действительно, дальше ты уже не ошибешься, дальше уже ты будешь жить долго и активно. И я благодаря вот всем этим практикам, я себя переводил с этапа на этап. Переводил легко, надеюсь, и дальше пойду также легко. <связывая> вот у вас очень много книг, да? Вот здесь то, что на столе стоит, это, наверное, я не знаю, 5% от того, что у вас существует, 1%. Но как вы успеваете писать это все? Откуда берется? Потому что я пробовал, и у меня ничего не получается, да? И я понимаю, что на рынке сегодня в современном мире очень много литературных, как их называют, негрых, или как вот ну, это можно говорить, нет, но литературные писатели, которые за тебя корректируют, да, то есть твой, ты на аудио записываешь, они его, я так понимаю, вы делаете это все сами, и как это вообще? Я все книги пишу сам. Все книги пишу сам, потому что для меня это важно книгу написать, прожить. Потому что для меня каждая книга это моя ступень в развитии. То есть это не просто я пишу, там еще одну книгу выпустить. Нет, мы вот, 40 с лишним книг, это каждая книга это новый этап моего осознания, новый этап моего творчества. И я, написав книгу, прожив это все, написав это, я как бы закрываю определенный этап. И угу. иду дальше. То есть для меня это ступени роста. Но у вас очень много этих ступеней уже. Ну я и двигаюсь быстро. А вот смотрите, есть раскрытие женственности у вас, да, вот э, книги про женственность. А про мужественность будет когда-нибудь? Вот мы женщину раскрываем, я так понимаю, что была материнская любовь, потом вот новая правда об отцах. Сейчас книга про раскрытие женственности, и это, вы этому посвящаете очень много времени и в тренинге, и я так понимаю, в книгах вы везде про это сейчас говорите, чтобы женщина была с, ну, женственной. Да? Если женщина – женщина, как вы говорите, то а про мужчин можно от вас ждать в будущем? А, дело вот в чем. Мужчины – мало читающий народ. И они зачастую еще имеют еще более высокое самомнение? Чем женщины. Чем женщины. Более высокую степень гордыни. Вот. И поэтому до них достучаться просто книгой ну, тяжело. Угу. Они, они лучше про бизнес почитают или детектив какой-нибудь. Вот. А чему-то научиться, они и так все знают. Вот это вот состояние, все знайки для мужчин это еще хуже, чем для женщин. Поэтому я пошел по пути пробуждения женщины, женственности. Uh -huh. а, пробужденная женщина, пробужденная женственность, она обязательно достучится до мужчины. У нее есть свои способы достучаться. А вы сами, вот по вашим оценкам, на сколько миллионов людей вы уже повлияли через книги, через тренинг? Вы свою масштабность сами осознаете, да, насколько вы, ну, насколько вы большой? Скорее всего, не осознаю, потому что это, ну, это надо задуматься, но мне на это нет. Ну, времени нет. Времени нет. А, но ну, издательство считает, что у меня… Э, Читательская аудитория — это несколько миллионов человек. Вот. Но это повлиять… Ну, скорее всего, тех, кто прочитал на жизнь, это повлияли, повлияло, конечно же. Угу. Вот. Но главное — это не это, не количество а, а, тех людей, которые вот это приняли, Главное, чтобы они жили так. Вот жили так. Вот здесь вот, поэтому я пишу, разъясняю дальше и дальше, глубже и глубже, для того, чтобы люди э, максимально глубоко осознали необходимость это проживать и это применять. Вот здесь вот э, вопрос. Я вот посмотрел, как вы ведете тренинг, да, ну вот как прошел сам вместе с вами путь, и откуда у вас столько терпения? Терпение. Это у вас природное или вы вырабатывали? Потому что вас. Я, я иногда смотрю, вопросами раздергиваю, да, потом по одному кругу одни и те же вопросы задают, и вы как-то очень спокойно отвечаете и. Ну, как вы это делаете? Потому что я немножко рисковат, если честно, даже ну, с аудиторией этот... Я вот столько я не выдержу, наверное, так смотреть и слушать на это все. Я обратил внимание. Это первое. Я очень, очень люблю людей. Это не просто слова. Это действительно глубинное, глубинное понимание ценности человека. И когда ты понимаешь глубинную ценность человека, ты готов в нее вкладывать. Угу. Вот это снимает все какие-то посторонние явления. Вот. Поэтому я легко выдерживаю, десяти, по десяти кругам прохожу, снова и снова разъясняю и с той стороны, и с этой стороны. То есть это, я понимаю, что пока человеку не достучишься до сердца, не донесешь до сути, он может просто послушать и уйти. А здесь нужно, чтобы был результат. Нужно всегда на результат идти. Ну, я был очень сильно удивлен. Честно, мне было настолько... Как-то не то чтобы... Я был очень сильно удивлен вашим этим терпением. Я не скажу, что я не люблю людей, но... Это было в некоторых моменты аж... Я еле сдерживался от того, чтобы как-то... Но это не мой тренинг, я же не могу, и только когда слово брал. Вот ваша фраза, если женщина ⁇ женщина, женщине можно все. Что она значит? Ее может немножко раскрыть для наших дам? Ну, я сначала говорю, что женщине можно все. Угу. А потом уже вторая, да? Фраза? да а потом вторая. То есть вот... И они на это очень активно реагируют специально делаю так, чтобы они действительно поняли, что такое, такая возможность есть. Они прочувствуют это, ты видел много эмоций на этот счет, что женщине можно все. Вот. А потом поясняю, на объем женственности, чем более в женщине женственности, тем более ей позволительно все. Потому что в таком случае женщина мудра, она в таком случае э, любящая, она э, тонкая, она. Ну, это, там много всего, uh -huh. весь комплекс. Вот. И в результате э, такой женщине действительно позволительно все. И мужчине э, это великое благо для него, если рядом находится такая женщина. Которые можно все. Потому что по-настоящему женщина раскрывается тогда, когда она полностью свободна. Любые ограничения для женщины это ее снижение ее женского состояния. Любые ограничения. Вот. Прическа не та, и у нее не то уже настроение. Там, ну и так далее. Uh -huh. То, ты знаешь, это вот. А здесь, когда она в таком состоянии женском, когда ей можно все, у нее все получается. Вокруг нее все пляжет и поет. И для нее все открывается. У нее дети радуются. Мужчина балдеет от такой женщины. Вот. То есть это действительно великое благо иметь такую женщину рядом, которой можно все. Но э, главный человек, который может создать э, такое состояние женское, это мужчина. В смысле, она сама не может? Э, она может, но на фоне все равно мужчины. А, угу. То есть без мужчины ну, это уже некая самодеятельность. А в чем сложность? Столько женщин с явными мужскими качествами. Это из-за того, что мужчины такого рядом нету, Или это тот мужчина, который рядом с ней, это его вина больше или ее недоработки? Это здесь как? Или друг другу навстречу надо идти, не знаю? Ну, здесь начинать надо, опять же, вот с традиций. Угу. Очень часто женщину заставляют трудиться и выполнять много таких э, обязанностей, которые просто ее сильно нагружают, и, и она перестает быть свободной. И она… Э, это один момент. Второе, э, когда женщина э, ее… ей поручают трудиться, ей… Э, дают возможность зарабатывать, и это считается нормальным. Женщин готовят к тому, чтобы они себя обеспечивали, чтобы были независимы от мужчины. Но это чаще всего из рода идет, угу. из, из родительских установок. Вот. И тогда действительно ей очень трудно превратиться в женщину. Ну даже относительно недавно стали от женщины требовать, чтобы она сама выживала или, или нет. Ну, уже где-то несколько десятков лет такое. И так быстро это переворачивается все? Конечно. Ну, ведь еще какой момент? Был же патриархат, угу. и женщины были под определенным гнетом мужским. Вот. А здесь они почувствовали возможность быть свободными, но эту свободу они стали воспринимать не совсем правильно. Свобода не от мужчины, а свободу внутреннюю. Должна быть внутренняя свобода у женщины, а не свобода от. Вот поэтому отсюда и много перекосов. сама трактовка «свободы» неправильно понята была, да? Конечно, конечно. Настоящая свобода, она же рождается в головах, когда отсутствуют какие-то тормозящие установки, какие-то стереотипы. Вот если это убрать, то тогда женщина уже делает большой шаг на свободе, то есть когда она внутренняя внутренняя свобода, не внешняя, там на свобода налево направо, а именно внутренняя, вот тогда открывается ее истинная женственность, и дальше все легко разворачивается. А вот как вы думаете, вот патриархат, который был до этого, да, мы же женщины очень сильно угнетали, я так понимаю, вот всю историю человечества, женщина была под каким-то прессом серьезным, да, и Сейчас это не месть ли нам за это? Есть такой момент. Есть. Генетическая месть, да? Такая, ну, в, Сквозь историю пробивается. Да. Есть такой момент, и причем на этом это используют, противопоставляют мужчин и женщин. Угу. Специально существуют системы, э, системы эмансипации, которая учат женщин, воевать с мужчинами. Ну и отсюда. А это для чего делается, как вы думаете? Вот эмансипация, из чего вообще взялось? Потому что я иногда смотрю их слушаю эмансипированные женщины, думаю, вы же сами будете от этого больше страдать, чем мы. Для, для чего они себя так ведут? У них же тоже есть какие-то ну, обоснования -то внутренние. Ну, наверное, будет Самым простой такой простым объяснением такая зарисовка. Несколько лет назад на самолете разбился Рокфеллер. Вот. И вот с ним было интервью его друга, режиссера, который снял незадолго до этой катастрофы, с ним интервью. Так вот, режиссер спросил своего друга Рафеллера, он говорит, «Вы умеете считать деньги, зачем вы так много вкладываете в эмансипацию женскую? Ведь это же и фестивали, и кинофильмы, целые киностудии работают на это, и журналы выпускаете, и какие-то там мероприятия проводите и так далее. То есть огромные средства вкладываете в это». Он говорит, «Потому что мы умеем считать деньги?» <laughs> То есть как? В смысле, это ему выгодно? Да, это выгодно. В чем, он говорит, ну благодаря эмансипации мы получили в два раза больше рабочих рук. Тем самым подешевела рабочая сила, и мужчины стали меньше получать. <laughs> Мужчин поставили на место. Вот. Это раз. Второе. Вы же знаете, говорит, у нас все построено на страховании. Uh -huh. Все страховые компании — это наша компания. Чем больше женщин находятся в деятельности, тем больше они страхуются. Следовательно, еще один доход, очень большой доход. Но главное, говорит, не это, а главное то, что мы благодаря эмансипации мы разрушаем семьи. И... Благодаря этому мы управляем людьми легко. Разрушенные, то есть разрушенная семья готовит как бы, как бы рабство, да, такое? Да. То есть психология раба появляется. Да, да, да. То есть, когда мужчины и женщины конфронтации находятся, то между ними нет согласия, следовательно, управлять ими легко. Они не могут объединиться, противостоять. И поэтому, говорит, мы управляем процессом. Угу. Так что вот надо смотреть. Оказывается, существуют такие К ещё за проекты, да, закулисья. Вот мы ездили на Чары, вот мы поднимались с вами вот в, в горы туда, да? А вот эти медитации что не дают на, на природе? Ну, во-первых, это на поверхности, я думаю, каждый это понимает. Это глубокое объединение с природой. Мы настолько редко э, объединяемся с природой, что такие вот поездки они как глоток воздуха необходимы, чтобы человеку вспомнить, кто он есть на самом деле на этой земле, что земля это прекрасно, что есть кроме него еще есть много сил природы. Вот казахи же э, люди довольно тесно связаны с природой, и поэтому, я думаю, э, очень хорошо воспринимают взаимоотношения с природой. Я это заметил. Вот. Поэтому это в первую очередь единение с природой, с духами природы. Угу. Вот прочитав вашу книгу «Голограмму», да, у вас еще такая... Я, насколько я понял, вы знаете немного более, ну, немного, наверное, много больше, чем показано вообще и в той книге, и в других ваших книгах, что есть какое-то. Вы даже вот про отцов, когда говорите, что ребенок приходит в 12-летнем возрасте отца, да, когда то есть это происходит все намного раньше, чем, чем само зачатие. В, в, вот такие знания у вас откуда? Вот откуда это все берется? Это вы медитируете, там сидите, и у вас приходит как-то за этим же невозможно наблюдать, да? То есть как можно наблюдать за тем, чтобы, чтобы именно в 12 лет ребенок, ну вот душа пришла и существует она, душа, не существует? Вы это как определяете? Конечно, мы заходим в область, где в область метафизических знаний, uh -huh. где Трудно провести какие-то научные эксперименты, собрать доказательства. Но, тем не менее, косвенные доказательства можно собрать. И я, вот в этой видеокниге, я привожу косвенные доказательства того, что это действительно так. Но, э, откуда я беру, ты знаешь, когда... Э, ты находишься вот в этом процессе саморазвития уже уже сколько? Ну, более 40 лет, когда ты каждый день посвящаешь этому, каждый день посвящаешь общению со всеми планами, вот, плюс глубокое наблюдение за жизнью самой. То есть вот это все и создает. Условия для того, чтобы увидеть такие вещи. Это уже профессия, наверное. Да, профессия. 40 лет это очень много, конечно. Многие экзамены сдают 40 лет. А вы 40 лет любимым делом занимаетесь, это очень ну, серьезно, конечно. А какую вы книгу, вот одну. Вот ваша любимая книга из ваших. Вот то, что вы написали, какая книга вы считаете, что вот она ну, главная? Или, ну приоритетное самое ну как э, любой отец э, про ребенка спросить какой ребенок главный это трудно выделить но тем не менее я бы выделил наверное живые мысли живые мысли это первая книга которая вышла у меня и что удивительно эта книга когда она вышла, в ней, по сути, представлены все знания, наблюдения, которые в последующем раскрылись во всех остальных книгах. То есть она как корни моего творческого дерева. Оттуда все произошло. Оттуда. Из живых мыслей? Из живых мыслей. Где-то глава, где-то абзац, где-то строчка. Но это… Я вот э, читаю иногда снова эту живые мысли, думаю, вот это да, вот это я предвидел, вот это… Они постепенно-постепенно раскрывались в какие-то книги, в какие-то целые направления. То есть это… это великая книга, но она долгое время оставалась первой, пока uh -huh. не набрала обороты материнская любовь. А, а какой разрыв между первой книгой и материнской, вот материнская любовь это вторая, да, получается у вас? Ну почти там, да. uh -huh. И вот в годах это сколько? В днях, я не знаю, в часах разница? Ну это где-то 2-3 года. Uh -huh. А вот коротко Три правила ваших, или там четыре можете, ну, кредо или, я не знаю, счастливой жизни. Вот, что нужно сделать, чтобы быть счастливым? Вот, ну, универсальные правила есть, существуют такие свои, ну, коротко, чтобы было. Или ну, можно не коротко. Первое правило, которое я считаю наиболее важным, нужно иметь знания. Uh -huh. Без знаний, особенно сегодня, ты можешь довольно долго плутать и не, не получить нужного результата, а потерять интерес и заблудиться, и, и, и жить, как все. То есть вот нужно иметь знания. Самая большая проблема — это невежество людей. Поэтому знание это первое правило. Сила. Первое. Да, знание сила. Второе, а, все, что ты прочитал, пожалуйста, реализуй. Не спеши читать дальше. Сначала реализуй. По главам, да, прочитал, применил? Вот это? Может быть, даже угу. по главам, может быть, книгу прочитать, но реализуй это, реализуй. А, потому что без этого, без реализации, это все иллюзия. Есть такое выражение, что какому ослу легче идти в гору с книгами или без книг? Многие начитаются, много-много всего прочитают, по сути загрузятся вот этими знаниями, но они их не прожили, они их не применили, они просто загрузились, они страдают, они... Они все знают, они, у них ничего не получается. Поэтому нужно применять обязательно. Это второе правило. Угу. Третье правило счастливой жизни это то, что все-таки двигателем жизни на Земле является мужчина и женщина. Все вокруг этого. Пара. Пара. И поэтому нужно особо внимание уделить именно взаимоотношениям с противоположным полом. Без этого, что бы ты там ни творил, какие бы ты там достижения не имел, там и бизнес и прочее, все это временное явление. Но если это не подкреплено вот, и не вложено в взаимоотношения пары, то это иллюзия. Это вот третье. И четвертое правило. Нужно мир воспринимать масштабно. То есть жить за пределами, э, иметь интересы за пределами своего огорода, своего дома, своей страны даже. То есть весь мир воспринимать как одно целое, как твое кто и собственный дом. Я специально для этого совершил кругосветное путешествие, чтобы прочувствовать землю. Вам большое спасибо за очень интересное интервью. Я рад встрече, то, что мы сначала онлайн встретились, теперь мы офлайн встретились, записали это интервью. Я прошел ваш тренинг, я сформировал свое прошлое, сформировал свое будущее, и я иду теперь в... Потоки вместе с вами, я этому очень рад. Друзья, подписывайтесь, смотрите, покупайте книгу, проходите тренинг у Анатолия Некрасова и будьте счастливы. Вот. Я благодарю, Игорь, тебя за то, что мы встретились сначала в эфире, потом вот сейчас я рад, что ты прошел этот тренинг. Мне очень понравилось твое участие, твое поведение, твоя мудрость. Вот. Твоя такая непосредственность, ты живой и настоящий. Спасибо, благодарю, благодаря.